Здравствуйте, ребята! Мы сегодня с вами сейчас посмотрим на предложение, вот оно сейчас перед вами, вернее, здесь сразу три предложения, перед нами текст небольшой, и вот специально этот текст я подобрала для того, чтобы показать разницу между сложным предложением союзом и, и между предложением с однородными членами. Давайте посмотрим. Мне кажется, и дом меня приметил. Войду в залив, на камне постою. Дом снова жив, одушевлен и светил. Первое предложение. Мне кажется, и дом меня приметил. Предложение сложное. Обратите внимание, что стоит запятая перед союзом и. Давайте найдем основы. Кажется, первая основа, вторая основа приметил. Дом. Дом что сделал? Приметил. Поэт использовал здесь прием олицетворения. Дом приметил. То есть дом меня приметил. Человека. Дом как одушевленное лицо. Итак, мне кажется, значит, мне никогда, кстати, обратите внимание, никогда не бывает подлежащим. Это ведь дательных ходишь, поэтому мне будет обязательно дополнение. Обратите на это внимание. Кажется, кому мне. Я вот здесь покажу. Кому мне. Итак, у нас союз И связывает две части сложного предложения. Мы нашли две основы. Я вот здесь покажу это на схеме покажу на простой такой стрелочке на в первой части только сказуемое у нас есть, а во второй части дом извините у нас и подлежащее и сказуемое пойдем дальше второе предложение «Войду в залив, на камне постою» смотрите, какое интересное предложение «Я войду», «Я постою», «Только я пропущена» и поэтому мы подчеркнем только сказуемое «Войду» и «постою». Это сказуемые однородные. Почему? Потому что они отвечают на один и тот же вопрос и мысленно относятся к слову «я». «Я войду» и «я постою». Таким образом, схема будет выглядеть второго предложения у нас немножко иначе. У нас предложение простое. Да? И внутри два однородных сказуемых. «Войду» «постою». Что видно и, наконец, последнее предложение. Дом снова жив, одушевлен и светил. Как будет выглядеть схема? Для этого мы сейчас найдем основу. Дом каков жив? Каков одушевлен и каков светил. Вот у нас с вами встретилась краткое прилагательное. Смотрите, в роли сказуемого. Дом каков жив. Обушевлен и светил. И союз «и». Обратите внимание, что перед ним запятая не ставится. А схема будет выглядеть третьего предложения. Вот так. Жив. Обушевлен. И светил. Вот такая схемочка. Ну и вот здесь в начале я еще могу поставить. Показать здесь а, а, подлежащее впереди слово дом. Вот. И схемка будет выглядеть вот таким вот образом. Значит, если посмотреть на схему первую и последнюю, мы увидим, что в первом случае союз И соединяет две части сложного предложения, запятая перед ним ставится. А в последнем случае, смотрите, у нас здесь два однородных члена связываются с помощью интонации, ставится запятая, а там, где одиночный союз И, запятая не нужна. Обратите на это внимание. Итак, если союз И соединяет часть сложного предложения, запятая нужна. Если союз И соединяет два однородных сказуемых, запятая не ставится. На этом мы закончили разбор этих предложений. Обратите внимание, что мы составили схемы просто для того, чтобы прокомментировать знаки препинания. Полностью предложения мы не Разбирали, да? Полностью предложение. Нам просто не нужно было это. Нам надо было построить схемы и объяснить знаки препинания. Так иногда бывает, когда вы пишете какое-то задание и вас просят, расставьте знаки препинания. Так вот, чтобы их расставить, надо обязательно найти грамматические основы, посмотреть, есть ли в предложении однородные члены и посмотреть, предложение простое или сложное. На этом мы закончили. Пока!